Всем привет ребятушки, с вами Антон Савинов Вы на канале PlayTape Film Company Поэтому сегодня правильно Очередной рецепт приготовления еда Плейлист Значит что на, на плавающем окошке Вот И поэтому сегодня мы будем Снимать такое видео Точнее и видео о том как Приготовить кукурузу Вот поэтому погнали И поэтому нам понадобится Ложка Естественно сама наша кукуруза ну и, конечно, кастрюля, в которой мы будем все это варить. Поэтому поехали. Поэтому поехали. Вот ставим воду, которую будем варить в кукурузу. наша вода и ставим ее греться ждем пока наша вторая кукуруза вот это вот не конечно не вот это а вот это которая из морозильника разнородится поэтому ждем пока она все нагреется дождемся пока вода сливется поэтому ждем и тут сразу конечно же магия монтажа В общем, раз вы поняли, как готовить кукурузу правильно, то есть варить, поэтому показывать, как я, как, как я приготовил кукурузу уже готовую, не стал. Поэтому вы уже поняли, как приготовить кукурузу. Это был краткий обзор, как правильно приготовить кукурузу, как сварить, приготовить, сварить, какая разница. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии, репостите. Я жду ваших комментариев, лайков и всего репостов. Впрочем, пока.